Ну, во-первых, все ученые зависят от грантов, выступить против каких-то, так сказать, ну вот есть там несколько примеров, директор Ли, директор музея Канады, который посмел выставить там образцы, которые в Америке 280-300 тысяч лет. А Америка по, по современной версии заселялась около 30 тысяч лет. Вот. И он эти образцы выставил археологически, палеонтологически. Но он был тут же уволен, подвергнут астракизму. И с большими, так сказать, он не мог устроиться длительное время. И потом значит, эти образцы были снесены в подвал этого музея. И фактически там не неизвестно где сейчас находится. Вот это такой пример. И таких примеров достаточно много. Наиболее честный ученый. Есть история археолога. Там женщина, которая занималась, обнародовала тоже очень древние на американском континенте а, ну, свидетельства людей существования. Вот. И она то же самое, она даже сидела в тюрьме, ее посадили, судили и так далее. Вот за, за свои убеждения, за то, что она эти открытия сделала. То есть, если человек не вписывается в правящую парадигму, если он из кормушки вообще не хочет кушать и из этого корыться, и систему грантов даже нарушает, а где-то просто на стороне берет деньги для исследования, все равно ему не дают возможности нормально исследовать и доносить это дело. Ну, вот пример хороший в Африке той же. Американцы узурпировали вот этот вот африканскую рифтовую долину. Фактически они считают, что австралоптеки наши предки. Не они считают, а просто самый нижний слой, 4 миллиона лет, он как раз австралпитековый. Французы поковырялись там без их ведома. В 2001 году был найден арарин, такая форма, пропредок. Кости как бы человеческие, практически человеческие, как у эректуса бедра. В общем-то, он возраст имеет 6 миллионов лет. Такие ноги иметь прямоходящее существо 6 миллионов, а только 4. Посадили в тюрьму вот этого руководителя раскопок, потому что он не там, якобы не в том районе, который, в общем-то, раскопки вел. И в кенийской тюрьме он провел три месяца. Не самый лучший из тюрьмы, в общем-то, африканской, и фактически только вмешательством таким мирового сообщества, вот его удалось оттуда вытащить. Вот, и вот так вот идут, да, научные вот эти. Если мы хотим вот с вами, допустим, поехать в Улдайское ущелье, там покопаться, мы ничего не получится, там с собаками все это храняется. Вот, и там все это лежит буквально на поверхности, окаменелости, они рассыпаны буквально. Вот можно их поднять, даже сфотографировать, если ты деньги заплатил, вот, и положить на место. И они там разрушаются, дожди идут, все такое. Солнце их греет, они там со временем растрескиваются, разрушаются. Но что-то либо вынести, описать или там т -т -т сохранить, донести это невозможно, потому что есть монополия американцев там.